день интернет пользователи друзья и гость моего канала сами заново я серый кролик у нас сегодня воскресенье замечательный день идет снег уже третий день морозик хорошенький такой чтобы вот вода вся позамерзала даже в поелочках за сегодняшнюю ночь из а, таких вот 12 крыльчат осталось всего лишь 11 один убежал и в настоящее время мы найти его не можем по какой причине убежали? Просто была не закрыта клеточка. Как говорят, бывают в жизни различные огорчения. Ну, по своей же вине, скорее всего, сам не закрыл. Виноват сам. Ни на кого не сопрешь данную вину. Вот такие крыльчата. Одного, к сожалению, в настоящее время мы потеряли. Здесь вот мы отсадили 8 крыльчат от нашей Панонши. Им же 45 дней будет. Сегодня же, ну или уже 45 дней. Ну а крольчих у нас готовится уже к окролу. Потому что мы на 20 сутки ее покрыли. И здесь вот тоже крольчата огромные. Их тоже нужно сегодня отсадить. Но клеточка там, к сожалению, не подготовлена. А сегодня воскресенье, работать нельзя. Поэтому будем ждать денек-два, и мы их тоже пересадим. Потому что уже мамки здесь тесновато. Но мамку, между прочим, осеменяли мы на 30-е сутки. На 20 й не было, не приходил в охоту и хоть ты и стрелял. Но на 30-е мы все-таки семенели. То есть через 15 дней, грубо говоря, она должна у нас окролиться. Ну, отдыха еще будет большое количество. Теродактильи все жизнь радуются у нас. Тут и они не все где-то еще тут шлындают. Также хотелось бы показать вам, дорогие друзья, вот такую рассаду перца. но ну, дело даже не в рассаде, мы ее не разу не подкармливали, то есть купили покупную землю, посадили. Ну и одну маленькую ошибочку допустили. Смотрите, в земле оказалось огромное количество сорняков. В земля, пусть и купленная, но сорняков здесь огромное количество. Они уже почти зацветают. Их нужно сейчас, конечно, удалять. Даже нужно было раньше удалять, как-то не обращал внимания на это. Рассады было, честно, много сейчас, так что даже за все и не следить. Но я про то, что нужно при покупке земли в обязательном привести привезти ну, прокаливание. Положить в духовочку на противень и прокалить при большой температуре, чтобы уничтожить все эти сорняки. И больше питательных веществ досталось нашей рассаде. Неважно помидорам там, то есть томатом или перцем, или еще какой-то там. Но микроэлементы, чтобы нам сюда не леять, не покупать разные там микроэлементы для увеличения роста силы цвета запаха или там еще чего то то есть все должно быть натуральное ну на этом буду заканчивать всем огромное спасибо за просмотр за комментарии подписку на канал подписывайтесь ставьте лайки всем огромное спасибо за просмотр всем пока